Собрание старост академических групп Казанского федерального университета, как позаботиться о пернатых друзьях. Всем привет! В эфире Мир Ньюс, а в студии Кристина Отекина. Указом президента России почетное звание Заслуженный деятель науки Российской Федерации присвоено доктору физико-математических наук, профессору Института информационных технологий и интеллектуальной систем Казанского федерального университета Александру Элизарову. Отметим, что за последние 15 лет это первое присвоение такого звания ученым Казанского университета. В целом, по всей стране, звание Заслуженные деятель науки Российской Федерации присуждают порядка пяти ученым в год. В культурно-спортивном комплексе УНИКС прошли собрания старост академических групп Казанского федерального университета. Подробности в сюжете. В малом зале КСК КФУ УНИКС прошло собрание старост академических групп Казанского федерального университета. Староста — это не только ответственный человек, устанавливающий связь между группой и преподавателями. Это человек, который в первую очередь старается помочь группе жить интересно, а также решить все неприятные ситуации и вопросы, связанные с учебой студентов. На протяжении вот уже двух лет почти. Мы с ребятами принимаем участие в различных конкурсах каких-то. Мы Отправляем свои работы на какие-то мероприятия, тоже в конкурсы, потому что все-таки учимся на телевидении, специальность творческая. Модератор собрания, директор департамента по молодежной политике КФУ Юлия Виноградова, открывая собрание, отметила важность и актуальность таких собраний для студентов, так как именно здесь они могут узнать информацию, касающую организации образовательного процесса, ознакомиться с предстоящими мероприятиями, которые будут проводиться в стенах Казанского федерального университета, а также получить ответы на все интересующие их вопросы. Староста – это именно те источники информации для своей группы. Группы. И в течение учебного процесса всегда есть очень много направлений, очень много вопросов, которые необходимы, именно чтобы староста освещала их в рамках как раз своей работы. Поэтому у нас традиционно проводятся собрания. В сентябре мы сделали акцент именно на студентов первого курса, потому что они только поступили в наш университет. У них было много вопросов, которые касающиеся вообще организации учебного процесса, условий проживания, то есть и много тех вопросов, которые они задавали как истинные первокурсники. Основной частью собрания стало выступление проректора по общим вопросам Решата Гузейрова. Он поздравил студентов с началом учебного года и пожелал им успехов на занятиях. Большое внимание в своем выступлении он уделил вопросам, которые волновали студентов. В связи с этим, что учебный год только начался, многие вопросы касались военного учета. Также обсуждались вопросы, связанные с частичной мобилизацией. Я прошу вас различать понятие частичной мобилизации, именно мобилизационных мероприятий и призывов. Это совершенно два разных направления. Сейчас у нас вопросы статистической мобилизации, по сути, подходят к концу. А вот вопросы призыва, даже вот сегодня большое совещание в правительстве республики, вопросы призыва только-только начинают входить в свою стадию. Подводя итог прошедшего собрания старост академических групп КФУ, организаторы призвали каждого из присутствующих в зале с ответственностью подходить к своей деятельности и принимать самое активное участие во всех мероприятиях одного из крупнейшего вуза страны. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. С наступлением холодов животным на улице все сложнее найти себе еду. Поэтому нашей задачей становится забота о братьях наших меньших. О том, как позаботиться о наших пернатых друзьях, узнавала наша съемочная группа. С наступлением холодов нашим пернатым друзьям все сложнее найти пропитание. Для этого в Казани будут установлены специальные кормушки, которые помогут позаботиться о беззащитных животных, даже когда городские водоемы окончательно покроются льдом. Проведение торгов на размещение в парках вендинговых аппаратов по продаже корма для птиц станет нововведением в этом году. С поздней осени и до весны продолжается сложный период для птиц. Особенно это касается тех пернатых, которые остаются зимовать. На вопрос, с чем это связано, орнитологи отвечают просто. Действительно, птица нуждается в нашей помощи. И это связано, в первую очередь, с тем, что... Для насекомоядных птиц, понятное дело, насекомые просто-напросто исчезают, например, многие наши синицы, которых мы привыкли видеть круглый год, эти птицы радуют всегда нас, скажем так, своим присутствием. Так вот, синицы, хотя они без нас жили миллионы лет, но сейчас, когда... Собственно, вот э, есть возможность поддержать наших пернатых друзей, нужно это делать. При подкормке важно помнить, что пища должна быть легко перевариваемая. Например, синице можно дать семена подсолнуха. Как известно, посетители парков нередко используют в качестве подкормки птиц хлеб. В интернете достаточно информации о том, что это может навредить здоровью птиц и даже привести их к гибели. По поводу хлеба сразу хотел оговорить. Очень много вопросов возникает, можно ли, нельзя ли кормить и так далее. Я в данном случае остаюсь при своем мнении. В то время, когда нет ничего, наша подкормка хлебом, хлебом, повторяя, не тортами, не булочками сдобными там и так далее, а именно обычным пшеничным хлебом и так далее, это является поддержкой нашим птицам. Кормушки с подходящим для птиц кормом в этом зимнем сезоне появятся в парках Урицкого и Крылья Советов. В дальнейшем опыт планируют распространить и на другие общественные пространства, где в этом есть необходимость. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Осознанный подход к поступлениям в университет предполагает развитие коммуникативных и ораторских навыков. Отличной площадкой для публичных выступлений могут стать конференции. К примеру, накануне в Елабужском институте Казанского федерального университета состоялась региональная конференция «Юный филолог-2022». Какие темы затронули ее участники, узнаете далее.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 Большая советская энциклопедия, сокращенно БСЭ, это наиболее известная полная советская универсальная энциклопедия. Выпускалась с 1926 по 1990 год под издательством Большая советская энциклопедия, сейчас же как Большая российская энциклопедия. Энциклопедия выдержала три издания. Первое издание с 1926 по 1947 насчитывало 65 томов и дополнительный том СССР, без номера. Второе издание около 49 томов. Третье же насчитывало 30 томов. Том 24 издан в двух книгах. Вторая — дополнительная книга СССР и дополнительный том «Алфавитный именной указатель», без номера. Мы в рукописи и редких книг научной библиотеки Николая Лобачевского Казанского университета, и у нас в руках 63-й том Большой советской энциклопедии. Данный экземпляр выпускался в 1933 году. Главным редактором издания на тот момент являлся академик Отто Юлевич Шмидт, в 1923 году в госиздате возникла идея издания «Большой советской энциклопедии» по инициативе академика Отта Юлевича Шмидта, занимавшего должность председателя редколлегии. В группу по изданию «БСЭ» также вошли историк-марксист Покровский, критик и публицист Мещеряков, поэт Брюсов, профессор Каган и многие другие. В общей сложности первое издание энциклопедии содержит 65 тысяч статей, 12 тысяч иллюстраций и свыше тысячи карт. Общий объем издания составил 4-3 тысячи авторских листов текста. Средний размер статьи составил 2,7 тысячи знаков. Каждый том содержит в среднем 8-10 цветных географических карт и до 20 иллюстраций, частично цветных, на отдельных листах. Кроме вкладных листов, широко применяются рисунки и карты в тексте. Большая часть иллюстраций была исполнена известными советскими художниками. Для внешнего оформления томов использовались ледериновые переплеты с золотым тиснением и полукожаные корешки. Начало Большой советской энциклопедии было положено в 1925 году постановлением ЦКВКПБ, в соответствии с которым было создано смешанное акционерное общество, государственное научное издание советской энциклопедии при коммунистической академии, которому и было поручено издание энциклопедии. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, Универньюз. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие сезона в детском университете. Юные студенты в рамках проекта посетили лекцию кандидата исторических наук доцента кафедры всеобщей и отечественной истории Гульнары Бурдиной. Они узнали, какой была школа сто лет назад. Помимо этого участники программы стали свидетелями захватывающего научного шоу профессора Николя. Мне больше всего понравилось, как проводились опыты, та... Надували шарики, как углекислый газ там э, э, наш, наш ученый делал. И мне понравилось, что э, мы узнали, что было давным-давно. 19 октября в лицее имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета прошла встреча с руководителем системы образования Республики Ингушетии Ахмедом Парагульговым. В рамках ознакомительного визита директор лицея Лобачевского Елена Скобельцина провела экскурсию и рассказала об инфраструктуре лицея и особенностях преподавания. 19 октября в Доме Дружбы Народа Татарстана состоялась встреча профессорско преподавательского состава из Нукускового педагогического института с представителями Дома Дружбы Народов. Гостям из Узбекистана провели экскурсию по культурному центру и рассказали историю установления Ассамблеи Народа Татарстана и Дома Дружбы Народов. Визитеров провели по основным локациям. редакции журнала ⁇ Наш Дом Татарстан ⁇ воскресной многонациональные школы, Музей Дружбы и не только. Напомним, что встреча прошла в рамках стажировки преподавателей Нукускового педагогического университета в Казанском федеральном университете.